Netpeak Spider помогает мне прежде всего с первой задачей – это анализ наших white label, то есть это продуктовых сайтов, которые мы продвигаем. Анализ их прежде всего на внутренние ошибки. Netpeak Spider делает, скажем так, помогает находить те ошибки которые являются совершенно неочевидными или же ошибки которые мы ну вот по совершенно каким-то глупостям могли даже не заметить и второе это э, просто ускорение процесса то есть бывают ошибки которые ты технически можешь пройти сам проверить руками но это у тебя может занять там около получаса часа полутора часов то же самое над big spider может сделать за считанные минуты это является основным приоритетом то есть у нас есть задача первая это проверка э, наших white label и задача 2 это анализ ссылочных доноров. Перед тем, как поставить ссылку, я обязательно пойду посмотрю, что же происходит у меня с ссылочным донором, насколько он качественно сделанный, что у него за структура, какая у него самая, траст, самая трастовая страница и так далее. А, в, в, этих, в этих задачах, я думаю, что NetFlix Spider является просто незаменимым инструментом. Функция, которая мне больше всего нравится – это первая структура, анализ конкурентов просто, просто незаменимая вещь. Когда мне нужно понять, почему же тот или другой сайт находится в топе, я первое, что делаю, это паршу полностью весь сайт, который нашел в топе конкурента, и смотрю, что у него за структура домена, какие у него есть страницы, как у него построены урлы, есть ли у него поддомены, что у него творится с, там, с, дублирован, с дублирующими страницами, как у него построены тайтлы и так далее. И так далее. Анализ любого сайта сайта с помощью просто просмотра физических страниц может затянуться, ну, если не на дни, то как минимум на часы, на 2-3-4 часа. То же самое с Netpeak Spider я делаю просто в считанные минуты. Вторая фича, которая является просто не, незаменимой, и, по-моему, даже э, аналогов я не видел в э, других э, скраулерах, это анализ э, э, сайтмапы, анализ и поиск ошибок в сайтмапе. Еще одна очень удобная функция при работе сайт-мапой сайтмапа – это моделирование сайтмапы. Ты можешь полностью посмотреть, что и как у тебя происходит именно в сайт-мапе. Не раз была такая ситуация, когда мы находили э, вот с внутренней оптимизацией, ну вот все отлично, все хорошо, сайт не лезет в топ. Находим, начинаем анализировать сайт-мапу, находим ряд определенных ошибок, которые в первую очередь влияют на краулинговую составляющую. А это, собственно говоря, первое, что происходит с твоим сайтом. Приходит краулер. Если он неправильно работает с твоим сайтом, вот ты ему отдаешь неправильные команды, либо вообще их не отдаешь, это может очень пагубно сказаться на твоем домене. Поэтому я считаю, что э, вот фича с сайт это просто очень крутая штука. Третья фича это работа с Pageway. Да? То есть когда мы можем поверить вес страницы, мы можем взять полностью весь сайт и в зависимости от расположения той или другой страницы мы всегда можем понять какой вес у нее и почему та или другая страница в зависимости от той же структуры лезет или не лезет. Это же помогает как с собственными проектами, так и с проектами внешними. На сегодня... Сегодняшний день, получается, NetBigSpider Spider взял все самые положительные фичи у всех конкурентов и при всем, при этом еще один дополнительный плюс, что он работает существенно быстрее, чем тот же самый Screaming Frog, чем Comparser и многие другие сайты. Одна из неочевидных фишек. Это то, что NetBex Spider может делать огромные аудиты для очень-очень массивных сайтов, которые исчисляют сотни тысяч и даже миллионы страниц. И, кстати, делать это достаточно быстро. Мне кажется, просто аналогов этого инструмента на сегодняшний день нету. Поэтому мы ежедневно Просто ежедневно у нас все ребята, которые находятся в моей команде, как неотменный инструмент используют Netpeak Spider и Netpeak Checker в рамках нашей компании.